И всем здравствуйте, друзья! Как я вам и говорил, то, что буду продолжать строительство, буду строить еще много сарайей. Ну, первым у меня пойдет то, то, что я хотел сделать комнату для компьютера, и планы изменились. Я ее, в общем-то, сделал, только осталась внутренняя обшива. Я делаю эту комнату под уток. Сарай под уток будет. Сейчас я вам все покажу. Если вы смотрели предыдущие выпуски, то вы знаете, то, что вот это была комната под компьютер. Компьютерная комната. Но буду делать уток. Вот они и сами. Уточки сидят. Их немного у нас. 9 штук. И буду делать сарайку. Вот эту переносить вот в это место. Начал уже кол закидывать сюда. Делаю место выкинул будку старую, так как здесь пес чумку поймал, она будет жечь. Уры гуляют на улице. Вот будем устанавливать, вот именно вот в это место. Здесь у нас будут отдельно жить утки от этого сарая. И сейчас я обойду, покажу где будет еще один сарай. Тоже будет сарай под птицу. Здесь, наверное, у нас будут хайсы жить отдельно. Ламан-Браун в этом сарае живут. Здесь будет другая порода, будут хайсексы. Вот эта куча здесь тоже разровняется, будет строиться сарайка. Вот эту кучу я переношу на ту сторону. В общем-то, друзья, что хотелось бы сказать. Следите за выпусками. Смотрите это. Да, короткометражки будут сейчас... Немножечко выходить, ну, конкретно вот эта серия, это короткометражка, вторым ходом, заходом выходит в эфир. Ну, в общем, думаю уже завтра начать переустанавливать, переустанавливать этот, как это сказать, это здание. Короче, сарайчик этот буду переставлять на ту сторону, где будут утки у нас жить. То есть компьютерная комната, если вы смотрели выпуски, отменяется. Все переигралось и будет делаться сарай. Сейчас просто вкладываю в хозяйство по максимуму. Ну, всем спасибо за внимание. Всем удачи, всего доброго. Подписывайтесь на канал, по возможности лайк. До новых встреч.